Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. И у нас очередное занятие с вами. Прямой эфир, на котором я отвечаю на ваши вопросы. Вопросы могут быть по любому уроку, по любой теме. Конечно, в меру моей компетентности. Почему-то идут не все в ногу со всеми. Но это нормально, дорогие друзья. У каждого своя скорость. У каждого, у каждого своя скорость. И а, правило здесь такое, что нельзя себя сравнивать с кем-то другим, потому что есть другие люди, другие условия, другие какие-то внешние данные, внутренние какие-то качества, нужно всегда себя сравнивать с тем человеком, которым вы были до того как до того вот каким вы были человеком, таким же вот столько же чего, как, где вот поэтому, не надо себе сравнивать, что вот кто-то есть красивее, у кого-то денег больше, кто-то быстрее, кто-то, ну вот не надо. Просто замечайте то, что происходит с вами. Вот стали вы, что-то у вас произошло такое позитивное сдвиги, супер, может быть они какие-то медленные. Я вам скажу, что я сам медленный, хотя я там некоторых вещей очень быстро достиг. Но, в принципе, в основном я, конечно, очень медленно, я очень долго запрягаю, готовлю что-то там делаю и так далее, и так далее. Потом бах, оно все случается. Но есть некоторые вещи, которые нужно решать очень быстро, принимать решения быстро. Вот, в одной из групп, которая сейчас присутствует здесь, у вас, как раз, следующее занятие будет по принятию решений. Там оно 11 или какое-то так, вот есть вопрос. Перед тем, как что-то случится, у меня чуть ниже солнечного сплетения, как-то что-то крутит это предвидение. Если да, то как научиться понимать, в чем именно, именно меня ждет опасность? И можно ли как-то повлиять на снижение рисков и последствий предстоящих неприятностей, наверное? А, хороший вопрос. Значит... Для того, чтобы понимать, как это происходит, надо понимать, за что отвечает третья чакра. Чакра, третья чакра, она как раз и отвечает, в том числе и за деньги, за уверенность и так далее. Вот, что означает, когда вот в районе третьей чакры что-то происходит? Это означает, что ваша приемы, приемы, приемопередающая система, настроенная на матрицу энергоинформационного поля, что-то считывает. Вот смотрите, это и есть интуиция. И причем, знаете как, вот эта интуиция, она работает следующим образом. Невозможно только, я не знаю кто, может точно предсказать, где, когда, в какое время, что конкретно случится и так далее. Значит, у обычных людей, кто, кто вот, вот этим обладает качеством, когда вот какой то это, это и есть предвидение. Постепенно оно приходит, переходит из третьей чакры, потому что эта чакра больше отвечает в том числе за, ну, там, уверенность, неуверенность, страхи и так далее. Вот все сюда, все сюда. Здесь же входящий денежный канал. Так вот, когда, когда приходит какой-то сигнал сюда, вот, вот эти вот предвидения, они... По идее, когда вы начинаете экспериментировать и начинаете практиковать, они переходят, конечно, на шестую чакру, потому что третий глаз в основном отвечает за предвидение, за понимание ситуации и так далее. То есть еще пока низко, еще пока низковато. Да? У кого-то в третьей чакре это, можно сказать, почти в животе, у кого-то сердце ёкнет, кто-то испугается пятая чакра, а у шестая это... Есть специальные практики, у меня где-то такие практики тоже есть, по развитию предвидения. Вот. Напомните в чате, если это, это важно, я их тогда, может быть, включу в дополнительные материалы куда-нибудь по предвидению, по, по развитию видения такого. Значит, что вам надо усвоить, если, вот Сергей, если приходит такой сигнал, есть такой сигнал, то это означает, что здесь работает либо, либо предвидение, либо страх. Вот что-то такое, дуальность такая, да, дьябло раздвоенный, дьявол раздвоенный, либо то, либо есть, либо нет. Так вот, и, и не только это. Что мы можем в таком контексте сделать, так как вы, ну, скорее всего, не делали специальных практик, и вы не можете как бы предчувствовать более близкое направление, что этот сигнал означает следующее: что вам в предстоящих событиях необходимо проявлять особую осторожность. Особую. Это не значит, что страх. Просто э, и особенно такие моменты бывают, когда, когда есть какое-то э, очень такое значимое событие в жизни. Надо там, например, выйти замуж, жениться, там, э, купить дом или там продать машину, то есть вот такие вещи, они часто очень приходят, и э, часто у людей нетренированных, которые не практикуют, вот эта вот, вот эта штуковина, э, штуковина в районе третьей чакры, она говорит больше о страхах и опасениях, это даже не предвидение, а больше страх перевешивает, понимаете, да? Поэтому, чтобы у вас работало больше предвидения, надо этим заниматься, ну например, если охотник идет на охоту то ему мало знать как читать правильно следы кто где пробежал и так далее ему надо еще уметь хорошо стрелять но если он хорошо стреляет но не умеет читать следы то тоже ничего не получится понимаете да поэтому нужно тренировать и то и другое поэтому нужно в себе тренировать уверенность и если вы хотите действительно руководствоваться вот этими штуковинами, о которых вы говорите, то есть предвидением. То есть нужно работать над предвидением, чтобы ваше предвидение, оно вам хотя бы подсказывало, хотя бы где соломку подстелить. Здесь есть еще некие скрытые аспекты. Что это за скрытые аспекты? Скрытые аспекты это когда страх, вот раз что-то вы боитесь, а ничего не происходит, день, два, пять, десять, вот. Это означает лишь что что это произошло вне зоны вашего влияния. Вне зоны вашего влияния. То есть раз и все, успокоились. А на самом деле там кто-то умер, он не перепродал кому-то, не подписал акции, не пришли деньги, разбился автомобиль. То есть некая, некая система энергоинформационная, она вас предупредила, и вы ждете, что с вами что-то случится, что... Вы, например, упадете, ногу сломаете или вас обманут, а ничего не происходит. И у человека, как правило, притупляются вот эти вот чувства, видения, предвидения и так далее. Почему? Потому что, ну, казалось бы, вот это, вот у меня сердце болело, ничего не произошло. У меня вот это было, и ничего не случилось. Вот. Это хорошо тренируется даже в тех случаях, когда, например, вот вы с кем-то живете вместе, муж и жена вспомните моменты, что вы уже чувствуете, когда ваш супруг или супруга, что-то с ней происходит, вы уже понимаете, что что-то случилось, да? Вот, и действительно так и есть, подтверждение приходит. Вот. ну, я сейчас про мужчин говорю, потому что Сергей, потому что у женщин там немножко другое, там больше, там еще, еще эмоциональность зашкаливает, да, там эмоциональность зашкаливает, вот. Здесь нужно действовать... По схеме есть такая специальная практика, сейчас, сейчас я покажу, как она работает. Эта практика говорит о том, что есть три вида взаимодействия с внешним миром. Включая, вот про предвидение то же самое. Первый уровень взаимодействия с внешним миром, ну, те, кто у меня давно уже занимается, я про это рассказывал несколько раз, хотя, может, и забыли. Значит, возьмем такое вот, такое событие, вот коробка спичек, да? И вот, когда оно падает, ой, что происходит? То есть, происходит первый уровень общения с внешним миром, это эмоциональный, то есть, какие-то эмоции, кто-то испугался, ну да, конечно, стануя лошади бояться, да, как говорила Астап Бендер. То есть, первый уровень, это эмоциональные. Многие, особенно женщины, первое воспринимают очень эмоционально. А Второй уровень, второй уровень. Следующий. Вот упала коробка. Ой. Упала. А если бы она упала мне на ногу, и тогда бы у меня нога загноилась, и была бы гангрена, мне бы отрезали ногу, я не смог бы зарабатывать деньги, и умер бы больным в нищете где-нибудь под забором. Узнаете некоторые моменты? Это бывает тогда, когда у человека очень развита вот эта вот интерпретация всего. Это и есть уровень интерпретации. То есть второй уровень общения с внешним миром, это уровень интерпретации. Вот сейчас, вот как раз Сергей, у вас, как бы второй уровень, на втором уровне. То есть что-то произошло, и вы начинаете интерпретировать. Либо то, либо это, либо еще что-то. Вот, понимаете, да? То есть это не есть истина. Это не есть то, что на самом деле происходит. Это есть некая интерпретация. Вот, значит, есть третий уровень, самый, самый продвинутый. То есть, когда вот так, упала коробка. То есть, это уровень фактов. То есть, вы признаете как факт, и потом уже начинаете анализировать и действовать в соответствии с тем, что вот упала коробка, где она? Ну, куда-то под стол, Да. Что сдалось сделать надо нагнуться ее достать и, и вот коробка шаманских спичек у нас значит тибетских в кармане понимаете то есть вот три таких уровня и когда приходят к вам разные сигналы разные сигналы нужно учиться их интерпретировать то есть некие интерпретации а для этого нужно делать специальные практики связанные с энергоинформационным полем вот, так что я вам рекомендую, если вы это хотите сделать, ну, на напишите в чате, в чате вашей группы, потому что э, несколько групп может быть, вот, э, напишите в чате вашей группы, и э, я тогда посмотрю, поищу, э, что-то у меня есть на предвидение на это все, вот, чтобы это можно было оттренировать, ответил. Как-то надо специально прокачивать все чакры, чтобы не было потерь по деньгам постоянно. Значит, здесь больше зависит, это Екатерина. Значит, здесь зависит все больше от общей энергетики. То есть, когда у вас энергетика сильная, мощная, то вам особо и беспокоиться не надо. То есть, уровень уверенности велик, и что бы с вами ни происходило, вы все равно... Получаете изнутри себя вот этот внутренний огонь, вот эту уверенность в том, что у вас-то, чтобы не произошло, у вас все равно будет то, что вы хотите. Понимаете, да? Здесь не обязательно прокачивать чакры, но прокачка чакр является очень хорошей практикой. У меня есть несколько практик, вот, которые позволяют прокачивать чакры очень хорошо и по дыханию, и с задержкой, особенно с задержкой дыхания, очень мощная практика есть на видео. Я тоже попрошу вас в вашей группе, в вашем чате, потому что несколько чатов, напишите в вашем чате, по запросу я вам найду эту практику, обязательно сделаю. Я рекомендую все-таки чакры прокачивать. Почему? Потому что они создают вот этот энергетический такой скелет внутренний который не позволяет другим энергиям забирать у вас, отключать денежные потоки, не позволяет присасываться всяким, всяким вот этим деструктивным сущностям. То есть там много аспектов, и в принципе энергетику свою надо поддерживать. А энергетика поддерживается в том числе правильным питанием, правильным отдыхом, правильным физическим, каким-то вот движениями физическими. Да, вы э, каждый поймите, что есть общие штампы для энергетики, но есть общие рекомендации. То есть у каждого свое тело, свой возраст, э, свои предпочтения, да, свои еще какие-то. Вот есть люди, которые несовместимы, например. Вот я помню, у меня бывшая моя, она кричала, что, что ты меня кормишь травой? Я не ем траву, мне мясо давай. Вот. Ну, а я как бы мясо практически не ел, вот, и где-то через год, там чуть больше, вот, она говорит, ты знаешь, а я поняла, в чем кайф, вот, питания такого вегетарианского. Я говорю, я не вегетарианец, я иногда и там шашлык какую нибудь съем, или еще что-нибудь, вот. То есть, я не полностью вегетарианец, я просто привык, у меня было, конечно, 8 лет, я не ел мясо и так далее, там, начал замечать, что все вроде хорошо, но по здоровью там свои Какие-то вот э, провальчики при вегетарианстве. И поэтому я пользуюсь тантрической методикой. Сейчас я вам расскажу секрет. Э, секрет тантрической методики следующий, что мне можно все, но не все полезно для меня. Мне можно все, но не все полезно для меня. И также еще Авицена сказал, Парацельс, э, э, великий врач прошлого, он сказал, что э, лекарства... От яда отличает количество. Тоже и здесь. Если умеренно, если вы там в неделю выпиваете две чашечки кофе, то вряд ли вы, ну, если у вас нет других противопоказаний, то вряд ли вы посадите свое сердце или что-то произойдет. А если кофе пить все время, еще и курить к тому же, то это произойдет гораздо быстрее. Поэтому энергетика начинается с общего здоровья. А что надо делать? Нужно, во-первых, если вам за 40 хотя бы, надо хотя бы один раз в год проходить флюорографию, анализы крови, всякие там УЗИ брюшной полости, ну и так далее, и так далее. Даже если ничего не беспокоит. Даже если ничего не беспокоит. Вот. Я это делаю, поэтому мне никто не дает мой возраст. <смех> <на> вид <смех> понимаете да почему потому что нужно вот с этого начинать с образа жизни конечно я вот лично нарушаю многие вещи там и не досыпаю и сплю урывками и, и работаю очень много и бывает всю ночь работаю днем сплю то есть и такие ну вот, вот это вот никак у меня не, вот, вот ну я такой вот я ночная птица не знаю хорошо это или плохо вот ну Пока что как бы, мы, мне этот режим подходит, потому что я знаю, что многие мои там друзья, многие мои там соратники, они там встают в 5 утра, там еще что-то, еще что-то, ну, не знаю. Я все-таки считаю, придерживаюсь того, что каждый выбирает себе свой путь. Если вы чувствуете, что такой образ жизни, он особенно бывает вынужденный, да, когда вы вынуждены, например, не спать, если я, например, там ложусь спать в какое-то время в определенное, да, у меня есть режим, но он просто сдвинут, то может быть. Э, и мне все говорят, что что ты так мало спишь. Ну, мало сплю, да, там 6 часов, там 5-6 часов, э, ну и нормально, вот, иногда больше, вот. То есть, это не значит, что и вам так надо, это не значит, что всем надо так, нет. Вы найдите свой путь который поможет вам энергетику эту накачать. Деньги, дорогие друзья, это лишь инструмент, понимаете? Когда вы себя держите в тонусе, вы, смотрите, вы хоть раз видели какого-нибудь вялого человека, который был бы там богатым, у него там бизнесы были? Да никогда! Как правило, наоборот. Если видите, что человек бодрый, то у него либо деньги есть, либо он ленивый, он просто не хочет этим заниматься. Ему просто лень заниматься там каким то бизнесами. Но э, пассивные люди никогда не получат денежный эквивалент энергии. Никогда. Почему? Потому что подобное притягивается к подобному в данном случае. И если человек, у человека маленькая энергия, то к нему деньги не придут. Никогда не придут. Нужно эту энергию прокачивать через образ жизни, через энергетические практики. И тогда, но этого мало. Надо, конечно, делать то, что касается с деньгами, а там очень много завязано на ментальном. То есть, как вы думаете, как вы мыслите, какие у вас мечты, какие у вас желания. Энергия, она приходит из будущего. То есть, надо, это тоже важный аспект. А можно при болях, например, в пояснице помогать, Какими-то заговорами или практиками? Да, конечно, можно. Вы сами себя можете лечить. Я как раз начинал с того, очень много лет назад, что излечивать себя сам. Но есть определенный предел, дорогие друзья. Вы не можете, например, излечить, там, если, если у вас там язва желудка прободная, да, а он там мантры читает. Нет. Здесь есть определенные энергетические равновесия, какие, что вы, например, вот это можете убрать, например, зубную боль. А, например, если печень там колика в печени, вы ее не можете убрать, потому что у вас столько нет навыков и энергии. То есть это нужно делать, чтобы сделал специалист. Но практики такие обязательно есть. Конечно, есть. В пояснице, да. Значит, что нужно делать? Первое, что нужно делать, это всегда, когда вы занимаетесь определенными видами деятельности, ну, например, энергетические практики делаете. Если у вас болит поясница, вы что делаете? Вы концентрируетесь и говорите себе, настраиваете себя на то, что вся энергия, которая сейчас придет к вам в этой практике, идет на исцеление вашего там крестца например или там поясницы но опять-таки если если там смещение позвонков или еще что-то таким образом вы не сможете сделать вы сможете только помочь помочь например боль снять или а, ускорить заживление но так чтобы совсем вылечить да есть такие специалисты которые так делают но сами вы этого сделать вряд ли сможете поэтому еще раз, обследование, обследование и обследование. Профилактика это называется. Uh -huh. Ну, от а температуры, опять-таки, нужно понимать, если, например, человек болен коронавирусом, да, <coughs> у него поднялась температура, то здесь сложно, потому что энергия этого больше, чем у вас. Я уже объяснил. А должно быть все не, не, неким образом адекватно. Понимаете, да? То есть надо сначала выяснить причину, это я говорю на социальном уровне, на телесном уровне. Или если у человека там, э, там сломана нога, вы можете, конечно, практику сделать. Есть такая практика, когда вы боль собираете в точку и выносите ее за пределы тела. То есть снять как-то боль, улучшить, уменьшить. Но вы не можете сразу как бы эту кость исправить или еще что-то, понимаете, да? В основном, да, я пью воду или я пью цикорий. Цикорий, завариваю цикорий и пью цикорий. Иногда добавляю туда чуть-чуть молока, вот как сейчас. Вот, если уж мне очень... Иногда э, я сахар практически не употребляю. Э, я обычно или э, э, использую, как она называется-то, стивию или стивию. Вот. Но иногда, когда у меня, например, там какую нибудь серия вебинаров или еще что-то, я прям сахар, кокосовый сахар у меня есть, я прям с сахаром намешиваю и даже кофе, даже кофе делаю. Почему? Потому что очень много энергии я отдаю, отдаю, отдаю, отдаю. Почему мои практики, вот все любят, что они такие работают, так действуют на расстоянии, казалось бы, сидит Мерлин, машет там руками, перед монитором, если снять со стороны, скажут, как это, помните, наша Раша, как там этот чувак сидел перед телевизором и разговаривал с телевизором. Вот то же самое получается у меня, сижу, разговариваю с телевизором. Понимаете, да, у меня тут две камеры, все оборудование, тут контровой свет, три источника, вот, а людей-то не... Я смотрю четко в камеру, вот там камера, вот. камера которая транслирует в комнату она здесь Та камера которая снимает она вон там она дальше стоит то есть почему вы в таком хорошем качестве получаете изображение потому что у меня камера хорошая а, такая деятельность шаманской передается только по наследству или поддается обучению значит есть такое понятие называется базовый шаманизм Базовый шаманизм это то, чему может научиться каждый. Вот я мастер базового шаманизма. То есть у меня нет в роду никаких шаманов. Я получал, конечно, от шамана там посвящение и так далее, от настоящего, от Хорза. Вот. Я это получал, но я не родился шаманом. Я знаю, что есть поколение целое шаманов, что у шаманов там шесть пальцев и так далее. И так далее. Встречался я с дочкой шаманов, дружили мы вот с одной да, одна дочек ну, колдуна, ну, ша, мы сейчас не про колдунов, а про шамана, вот, молодая девочка, тогда ей было 21 год, вот, уж было интересно, вот, она студентка была в Москве, училась, меня с ней познакомили, у нее 6 пальцев, у нее там 19 что ли поколений, как они говорят, я уже не помню, как, как их там зовут, но э, это наследственное, передается по наследству, вот настоящий шаманизм, то, что делаю я, базовый шаманизм, это больше практики. То есть это, понимаете, что быть шаманом нужно вести определенный образ жизни. И я считаю, нельзя жить в городе и быть шаманом. Ну это, шаманом нужно жить на природе где-то или близко к природе, потому что... Что такое шаманизм? Шаманизм это, в принципе, это природные стихии, там ветер, вода, солнце, луна, там все вот эти дела, это вот стихии шамана. Деревья, лес, вот. А если вы живете в городе, в каменных джунглях, то этого нет, не получаете, нет обмена энергией. Но... Я почему, вот вам открою такой секрет, почему я вот как-то шаманизмом заинтересовался. На, на одном из, из фестивалей, вот, приехал парень, это было под Киевом, вот, там в лесу мы жили. Это было давно, я еще по Украине ездил, тренинги проводил. Уже там давно не был в Украине, на Украине, как правильно. Вот, и... Просыпаюсь утром, значит, вылазю из своей палатки и смотрю, значит, перед моей палаткой стоит кол, значит, и на нем череп козла. Я, ёппарас, вот это, что это такое? А это, это шаман Хорс приехал. Вот, себе там поставил все эти обереги. Вот настоящий человек, который. Ну, он, правда, единственное, что мне не нравится, что многие шаманы очень жрут всякие травы. Имеется в виду, понимаете, да, изменяющие сознание. Вот, я пробовал там ритуалы какие-то, ходил там с Хорзом, мы ходили там, а, курили там какую-то гадость. Вот, а я потом два часа лежал, меня отрубило, они там похохотали и пошли, значит, а меня бросили в лесу, короче. Я в лесу лежу и думаю, ну все, капец, сейчас придут волки, сожрут меня. А им нормально, то есть они несколько раз в день... Причем они не просто там коноплю, а какие-то, я не знаю, что они там, курили, вкуривают. Ну, что-то вкуривают такое. Вот. Ну, и коноплю в том числе они курят только так. Так, питание тоже важно для правильной мыслеформы. А как же? А как же? Значит, смотрите, чтобы правильные мыслеформы были, нужно питаться таким образом, чтобы, чтобы вы чувствовали от еды энергию. Еще у меня есть специальный ролик-видео, про то, как правильно есть, как правильно заряжать еду, чтобы еда, чтобы еда давала энергию. То есть там часовое занятие целое где-то есть у меня. Вот, как правильно, там, у меня даже где-то есть, как делать амулеты из домашних животных. То есть, как заряжать даже домашних животных, на то, чтобы они были для вас оберегами, амулетами. Ну, тогда, дорогие друзья... Если вопросов больше нет, спасибо вам большое, что пришли. Обязательно приходите, и много чего интересного вы узнаете на наших живых занятиях. Спасибо, друзья, всем, кто пришел. Спасибо, что задаете вопросы. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.